Всем привет! Вас приветствует ведущий канала Easy Trading Каситро Григорий. Будет интересно. Приятные новости у нас от банка ВТБ. Как в этом году заявил официальный представитель банка. ВТБ планирует выплатить объем дивидендов в размере 50% от прибыли. Меня это вдохновило, тем более, что ВТБ рисует предварительно первую восходящую волну. Возможно, мы этого не знаем достоверно, но мы думаем и ориентируемся на то, что есть. Итак, я заглянул в отчетность ПМСФО. ВТБ банка, ну и естественно я не стал рассматривать всю глубину отчета, я просто залез на доход на акцию, это не аудированный отчет, насколько я понимаю, и здесь за 6 месяцев вот такая вот цифра у нас стоит за одну акцию, 2,88 рубля. И это если считать полный объем дохода, то есть примерно половина от этого за полгода мы можем получить с банка ВТБ. Но собственно и стоимость бумаг такая соответствующая, то есть здесь можно получить сегодня, если покупая эти ценные бумаги, около 10% прибыли на вложенный капитал. Я думаю это интересно, это сделано специально, чтобы разогнать рынок и перевести ВТБ, наконец, в третью восходящую волну. Будем надеяться, что все так и сложится. Эпопея с недвижимостью продолжается. Как пишет РИА Новости, в частности, издание «Недвижимость», третий квартал на рынке московского жилья выдался загадочным. Ну, собственно, суть статьи заключается в том, что вторичные жилье подняло ценник но поднять ценник при подаче объявления это совсем не значит что сделка будет заключена именно по этой цене и в первичке части девелоперов не может найти финансирование на заключение кредитной линии плюс нет понимания у правительства и всех Инспекции, каким образом в теневом потоке происходят сделки на первичном рынке. Они ушли просто вглубь, так, чтобы не отследить Собственно, если вы помните, из, дальнейших, из давнейших наших обзоров мы смотрели государственный реестр регистрации и статистики, по которому было видно, что рынок жилья в Москве и Московской области по сделкам, не по объявлениям на Авито и прочих ресурсах, а цена на недвижимость падает. Собственно, с этим будет следующая связанная новость – а новость заключается в том, о чем сообщает нам РБК. Группа компаний ПИК запускает сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке. Это значит, что компания собирается инвестировать свои прибыли во вторичное жилье. А это значит, что падение, по мнению компании Продолжается, и они отслеживают рынки и выкупают с целью спекулятивной продажи. Так что, друзья, обратите на это внимание. Как заявляет коммерсант, Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий. Ценники настолько высокие, что жителям России вообще непонятно, нафига им эти... Люльки, когда от них толку ноль. Потому что даже в ломбарде вы сдаете их за треть цены. <laughs> То есть возникает тот самый момент, о котором мы с вами говорили, что цена завышенная, спрос падает. Это значит, что по крайней мере на ювелирные украшения цена будет падать. А мы с вами заглянем в акции Полюс. Как мы видим, полюс замечательно себе растет. И он находится в третьей восходящей волне. И не собирается пока сдавать своих позиций. Сейчас он идет в некую коррекцию, которая закончится опять ростом данной бумаги. Хотя, если мы зайдем на месяц, то третья волна уже как бы была. Если только вот это новое образование не превзойдет предыдущие показатели. За 2019 год дивиденды составили 143 рубля. При этом котировки ценных бумаг практически не просели. Связан с защитным активом, таким как золото. И я так понимаю, что динамика золота коррелируется с ценой акции «Полюс». Конечно, не обошлось на этой неделе и без наших форекс-дилеров. Оказалось, что есть нечистые на руку компании. Какой ужас! Мы-то этого никогда сами не знали. И, наконец, в 2019 году прошел прорыв, и СМИ узнали о хищении средств клиентов. Но только здесь работали неграмотные специалисты в компании, да, и воровали деньги напрямую. После чего поднялся шум в прессе и шум в правительстве, и вот итогом этого шума явилось заявление одного <coughs> высокопоставленного лица о том, что надо закрыть населению доступ к Форексу. Но по сути, я поясню еще раз, Форексу население как таковое доступа-то и не имеет. Форекс-дилеры работают как посредники, поэтому даже закрыв для населения доступ к Форексу, услуги посредников останутся на месте. С чем поздравляем высокопоставленных лиц, не разобравшихся, сути проблемы. Для тех, кто задумался переехать в село, правительство решило предложить ипотеку под 0,1%. Представьте себе риски банков для такой ипотеки. Ну, собственно, этот продукт хотят запустить в 2020 году, заявил некий Лут. Посмотрим, что из этого всего выйдет, но это камень в огород тех товарищей, которые заявляют, что село никому не нужно. А вот нет, село нужно, и село хотят развивать. Другой вопрос, сколько на этом потеряют банки, и как это отразится на графиках э -э компаний, что нас, естественно, интересует. Некое информационное агентство «Аренда» пишет о том, что США начнет покупать активы. С 15 октября 2019 года США планируют возобновить покупки казначейских бумаг России ежемесячно, сообщает издательство CNBC. «Я не стал лезть в издательство CNBC, я только скажу о том, что покупка наших обликаций, так называемых казначейских бумаг, по мнению э, автора статьи, а может быть каких-то других авторов, приведет к падению курса доллара. С чего бы это он взял? Дело в том, что... Если э, автор думает, что на российском рынке будут продаваться доллары для того, чтобы выкупить рубли, и за счет этого будет падение рынка, то, м -м, скорее всего, автор немножко ошибается. Все будет совершаться, скорее всего, на межбанковских уровнях, типа Центробанк, Центробанк. И на курс рубля и доллара в том числе, это повлияет минимально.